Я помню свою первую международную конференцию в 1993 году. Это была достаточно масштабная конференция в Киеве, куда я полетал с докладом. И дело в том, что к тому моменту у меня была психотерапевтическая практика, достаточно богатая, направленная, связанная с телесно-ориентированной тонатотерапией. И во время вот этих психотерапий обнаружилось, что человек в состоянии менять псих, ну, делать некоторые подвижки в зрелом возрасте в своем психотипе. Мы об этом с вами поговорим, возможно, во время следующих встреч, потому что это достаточно непростой, не неоднозначный процесс и очень редкий. А вот что касается формирования психотипа, то да, это очень интересная, интересная Часть нашего становления с вами, особенно если у вас на глазах растут детки какие-то, внуки или дети ваши, действительно есть часть предпосылок генетически обусловленных, которые мы передаем детям, и которые можно в принципе прогнозировать при его рождении. Но основные функции действительно у ребенка формируются в результате социальной и коммуникативной адаптации, то есть в результате общения с его окружением, ближним. Я неоднократно сталкивался с ситуацией, изучая семьи такие, что дети, которые вырастают в семье только мамы и папы, с вероятностью очень высокой принимают психотип одного из родителей. А вот дети, которые вырастают, например, только у бабушек, принимают не бабушкин психотип как ни странно, но нахватываются прилично. То есть мы из четырех функций, которые есть в социанической таблице, да, присущие каждому психотипу, например, можем видеть две или три, а, а одну генетически обусловленную, взятую от мамы и папы. Или есть еще одна интересная вещь, когда у ребенка эклектичное воспитание, за него берут всем нянек, все его кискают, все ему у, уму разум учат, и ребенок вырастает вполне себе, может, каким-то конфликтным типом маме и папе. То есть у него вот он нахватал со всех функций, где-то у него что-то какие-то, конечно же, есть предпосылки его внутренние, и он под них адаптировал вот эти функции, навязанные ему при воспитании этими левыми чужими людьми. Такому ребенку будет тяжело адаптироваться в семье, он будет, конечно, я бы, знаете, сейчас сказал так, это важный момент, не то что с поломанной психикой, но она у него будет не очень комфортная даже для него. Он будет все время в состоянии давления близких ожиданий от мамы и папы, ну, от тех людей, которым он верит и любит, да, по определению. И эти ожидания будут, ну, и для него дискомфортны, потому что он взял какой-то тип, ну... Вот от как сказать от окружения некомфортного или не не идеального для мамы и папы и вот эти дестабилизации будут всю жизнь преследовать этого человека. Поэтому если мы сталкиваемся с личностью недовольной, скажем своим состоянием или не очень устроенной в жизни или имеющей какие-то кризисы, я уже молчу про психические отклонения и патологии. Но можно, в общем, попробовать поискать а, причины, типировав а, его родителей, типировав его ближний круг. И вот на этом а, этапе я как раз предлагаю а, познакомиться с нашим сегодняшним гостем.